Без ä, поражений побед тоже никогда не бывает. Итак, дамы и господа, стартует последний на сегодня завершающий, в принципе, завершающий четвертьфинал верхней сетки матч. Это DuckTales против Cold Cuts. Карта Mirage, наконец-то нюки эти пошли они куда подальше. И да, на сегодня это последний матч. Поножовщина за сторону. Ну, победитель, очевидно, останется в обороне или перейдет в оборону. Ну, в общем, победитель будет обороняться а, вот сейчас. Короче, все зависит от юха и от куку. Кто-то из этих вот персонажей определит, в принципе, очень важную штуку. Ну, DuckTales, значит, начинает в обороне. Состав DuckTales это Нефора, Сомчик, Кейзет, Дикпиковый Валет, и Юг, Колдкатс это Киргиз, Изи Роллер, Ку-ку щука рыба и Деди ну просто Дэдди будет Привет из Узбекистана и Тачи Учиха приветствую вас нормально ты брат мне скучно без тебя меня не было три дня так ты заходи почаще а как только появляется возможность обязательно заходи я практически всегда здесь по вечерам а вот и первый минус. Кстати говоря, первый минус от DuckTales. Точнее, от товарища Юх. Рома, ну вы что сегодня прям очень припозднились. Ну прям очень дик пиковый валет. Дабл кил отдался под Изироллера. И Киргиз еще на саппорте с изи-роллером, кстати, будет играть. Сомчик минус Киргиз. Все, саппорта уже никакого нет у изи-роллера. Со всех сторон расстреливают. И по итогу мы получаем два минуса от Сомчика. Два минуса от дикпикового вольта. И один от Юха. Просто Юх. На работе в ночь. А, вон оно что. Понятно. Да, сменный график это такая вещь. Не самое приятное, конечно. Привет всем участникам из Узбекистана. Ведущему респект. Какой матч идет? Счастливчик. Приветствую. Идет уже четвертый матч на сегодня. Он же завершающий. И экономический по существу, в общем-то, по совместительству для коллектива Cold Cuts, этот раунд экономический. Потому что проиграли пистолетку. Заметьте, как DuckTales играют осторожно. Никуда не лезут. И просто ждут действия от игроков атаки. Ну, самая правильная, на мой взгляд, статистика. Стратегия, простите, какая статистика, господи. Брат, почему люди удивляются от того, что некоторые играют в CS 1.6? Не знаю, глупенькие, наверное, люди. Но они считают, что если сейчас модно играть в CS GO, то надо играть только в CS GO. А на самом деле надо играть в, в, в то, что вам нравится. И если людям нравится CS 1.6, то пусть играют в 1.6. Не надо слушать кого-то и играть в то, что вам навязывают. Без кэпа Моти будет 16-4, пишет Рома. Ну, я надеюсь, что все-таки нет. Ну, посмотрим. Пока что Киргиз отъехал. По делам. Вернется в следующем раунде, сказал. Юх забирает Куку, -ку, и вот он, выход долгожданный. Наконец-то на точку Б все-таки последовал. Здесь Сомчик с МПшкой и Нефора на саппорте. Оба сделали по фрагу. Сомчик даже два. Вот так вот господин Сомчик умеет наваливать. 2-0. Сколько еще матчей будет в ближайшем времени? Ой, я только вот как раз сегодня говорил об этом. Завтра 3, послезавтра 4, э, послезавтра 2 и в пятницу 1, но best of 3. В общем, сколько получается? 3, 7, 10 матчей еще. Почему не играют карту от стек? Потому что она не является турнирной картой в Counter-Strike 1.6. Раньше она была турнирной, но сейчас... Да и, в общем-то, уже давно она снята из официального маппула. Кейзет и Сомчик два минуса. Отстреливают щуку рыбу киргиза. Следом изи-роллер с разменом также погибает. И вновь на ровном месте. Казалось бы, как можно споткнуться абсолютно в ровную поверхность. Но у колдкатс удается все. Хотя сейчас появляются девайсы. И вот предыдущий раунд не показателен. А вот следующий, вот то есть точнее... Сейчас, который будет раунд Вот этот раунд действительно будет очень и очень важным для коллектива Cold Cuts Потому что если они его не берут, они отдают экономику Они отдают моральное превосходство команде DuckTales То есть, в общем, в таком случае утята э, могут себя почувствовать э -э -э, на пару голов выше, чем их соперники И вот чтобы этого не происходило, все-таки девайсный раунд нужно забирать Хотя почему-то и Зероллер, и Щука-рыба играют на пистолетах это странно. То есть девайсы почему-то у них не появились. Щуку отстреливает юг. И уже 3 в 5. При этом игроки обороны до сих пор не потеряли ни единого хпшечки. Вот ни одного. То есть ни одного попадания в них даже не было сделано. Будет ли это точка Б или все-таки через Андер пойдут на А? Лично я бы, наверное, разыгрывал точку Б. Мне так кажется. А что по карте? По карте, кстати, неплохо, в принципе. Ю! Забирает Дэдди, Сомчик, минус Куку -ку, и вот те и Куку. Изи-роллер. Последний игрок атаки, на которого надежда огромнейшая, конечно. Но эйс мы в этом раунде, во всяком случае, не увидим. 4-0. Карта Дедаст 2 на 2. Будут ли играть в соревновательный матч по 1 и 6? Только если турнир формата 2 на 2, соответственно 5 на 5, эта карта не играется, естественно Кто победил во второй паре? Так, надо вспомнить, кто у нас был вторая пара А, Лили Лайк, конечно же Лила Лили Лайк обыграли пенсионер <космех> Извини за личный вопрос Тебе платят за то, что комментируешь или нет? Конечно платят Конечно же платят ну, у меня есть определенная цена за комментирование самого турнира, да. И еще периодически, вот как, например, сегодня меня бывает очень хорошо поддерживают зрители. Ну, короче, дело к ночи. Что-то зарезали кукуху. Я не знаю, почему его зарезали. То ли он там АФК стоял, то ли что. Но мне так кажется, что колдкатс чуть-чуть сложили лапки вот так на груди аккуратненько, да. И поплыли. И поплыли, да? Как-то, в общем, это все плохо выглядит. Честно говоря. Немногообещающе. Скаут. По-моему, скаут у Киргиза. О-о-о! -а. Ну не, смотри, они рассыпаются, черт возьми, прям на ровном месте. Я, блин, надеялся, будет пот. А пота нет от слова «вообще». минус «щука-рыба». Это какая-то жесть. <мираж>, Мираж шифтить под «Б» не варик. Полностью согласен, да. Это одна из, на самом деле, распространеннейших стратегий. И при этом еще и распространённейших заблуждений. Многие могут увидеть, как э часто команды шифтят под точкой «Б». Только при этом не все понимают, что эти раунды-то не берутся. Ну, можно шифтить там хоть до посинения, но взять такой раунд будет тяжело. Ну, потому что вас просто подожмут в андере, подожмут на банане и подожмут под бэковрами. И все, И куда вам деваться? Вам не выйти без перестрелки. Перестрелка — это потеря лайфбара, выкинутые гранаты. Плюс еще и коридоры очень узкие, да? То есть, ну, с огромной долей вероятности будут потери. Потом какие-то быстрые перетяжки, либо через мидл, либо непосредственно выход на Б. И все. И просто рассыпались, потому что все придется делать молниеносно и очень быстро. Нефора даблкил, находясь на парапете. Минус щука, минус изи роллер. Еще и коннектор забирает, но отдается под Киргиза. Ну, хоть кто-то наконец-то Нефора убил. При всем уважении, конечно же, к Нефоре я не желал ему, так сказать, смерти. Но просто это все равно неприятный момент. Кто-то ж должен рано или поздно дать разменный минус Убежал Киргиз Далеко, правда, убежать ему не удалось Его догнал Юх и куку куку. Ку-Ку Минус КЗ Ну, есть информация теперь о том, где последний игрок атаки Он, правда, без бомбы Ему придется еще за бомбой куда-то сходить Ну, перестрелку дикпиковому вальту Он проигрывает практи... Да не практически, а в ноль Ни разу не попав по оппоненту Здорово, Саня, как дела, брат, и удачного стрима? Мико, приветствую. Дела в полном порядке. Тебе приятного просмотра. На карте Dust2 будут ли играть в этих матчах? Да, карта Dust2 разыгрывается, но ребята здесь определяют вычеркиванием, какие карты они будут играть... Поэтому Даст не всегда будет играться. Ну, вчера, например, на втором Дасте было аж целых два матча, по-моему. Нефора. Вновь даблкил. Потерялась точка Б благодаря гибели Сомчика. Но, я думаю, 4 в 3 оборона должна, по идее, такой выбивать. Дикпиковый валет. Я даже не могу сказать, что это был какой-то крутой хедшот. Это просто какой-то нереальнейший хедшот был, даже я бы вот так сказал. Рыбу-щуку снимают с ковров, и это 8. Все, это 8-0. Это победа в первой половине, знаете, даже еще и немножко не вспотев. Вот почему я и говорил вам, дорог... дорогие мои друзья, что команда Мид и Лили Лайк like не единственные фавориты в этом турнире. Потому что я говорил, что все забыли про DuckTales. Они просто так быстро очень сыграли все свои матчи. Что вы просто, скорее всего, не успели присмотреться к тому, что играют они очень жестко. Все вот э этот момент просто, видимо, из виду упустили. Не фора. Минус первый. Ну, я почему говорю минус первый? Потому что вот теперь минус второй. Дикпиковый валет. Опа! Парапет-то пропустили. Мидл почему никто не смотрел? Ай, Сомчик! Подвела Сомчика реакция. Прицел был прям на голове, но не нажал на выстрел. А почему мидл-то никто не смотрел? Кто должен был смотреть мидл? Вот я бы на месте команды с того, кто сейчас стоял и смотрел мидл, просто нахрен расстрелял бы. Поставил бы к стенке и расстрелял бы его. Потому что что это нафиг за беспредел? Один на один юг остается с Киргизом. У Киргиза один хп. Вы поняли, да, почему я сейчас... Перестал резко говорить. Я думал, он сейчас разобьется. Он потерял, он не знает, где бомба. А где бомба? Здесь? Здесь? Где бомба Разбился! Боже мой! Замечательно! Единственный, наверное, за ближайшее время раунд, который можно было выигрывать, но мы вместо этого просто разобьемся, потому что потеряли пачку. Да это просто огонь, дорогие друзья. Огонь. Юх со снайперской винтовки. Минус щука, рыба. Какой-то, короче, кошмар просто происходит. Изи, из, изи роллер, минус Сомчик. Am I your daddy? О-о-о-о-о! Oh. Oh! <сваж> <сваж> да вы видите просто? Вы видите этот кошмар, который творится? Просто в соленово разбирают абсолютно спокойно, вообще непринужденно, фастзумами, ноу-зумами, ваншотами с дигла. Всех, кого видит. Но это. Как-то прям жестко. Реально жестко. 10-0. Я ожидал, что может быть одна из команд выиграет уверенно, да. То есть, ну, будет типа какие-нибудь там 16, как вот, допустим, Равиль писал 16-9, да, или что-то такое. Но чтобы 10-0, при этом одна команда выигрывала, ну, это же прям явная доминация. КЗ пришел разменять погибшего товарища в окне. И второго тоже забирает. Минус щук, рыбы, минус изи роллер. Ну, а теперь попытка зайти под точку Б уже и не смотрится настолько актуальной, так сказать, э вот при всей вот этой вот истории, которая сейчас сложилась. Мисс матч. Ну, ну, может он еще пока что и не совсем мисс, конечно, но с огромной долей вероятности. Бай виза, кстати Я все-таки у вас, по-моему, спрашивал И вы, кажется, отвечали отрицательно Но все-таки давайте спрошу еще раз Вам нужен ключик модераторский? Uh, или не нужен? Ну, так как все-таки вы донатите такие суммы И находитесь в топ-30 uh, Донатеров я и так всем топ-30 донатерам предлагаю ключик М Многие отказываются почему-то Но вот, может быть, вы согласитесь? Или вам не нужно? Так, вот, скажите, пожалуйста Одиннадцать 11... Ноль, дорогие друзья, барабанные палочки и нолик у коллектива Cold Cuts как раз тот самый барабан, по всей видимости, по которому эти палочки и должны стучать. Печальная тоска, обидная. Тлен. И все потрачено. Юх, минус щук, рыба. На меду уже закрыт один из игроков. В общем, здесь есть, конечно, попытка проползти под точку Б, но ну, именно что прям проползти, да. На двоих Киргиз и Зироллер сумели расстрелять Нефору. Это просто волшебство. Не, спасибо за доверие, я слишком старт для этого дерьма. Все, все. Вопрос снят, понимаю. Сомчик с хаешечки взрывает а, одного из своих оппонентов. Я не успел увидеть кого, но погибает от рук изи-роллера. В результате у нас 2 в 2 дикпиковый и юг остаются вдвоем. Бомба при этом лежит на точке Б. Один из игроков атаки, что примечательно, находится на точке А. В то время как изи-роллер путешествует по споту Б и ищет... Ну, хоть какую-то возможность сделать хоть какой-то минус. Дикпиковый валет. Помогает Юху справиться с соперником. И есть теперь информация по последнему. Это Куку. -ку. Это Куку -ку. и Дикпиковый его просто приходит. И, как я всегда говорю, просто приходит и показывает ему свой Дикпик. 12-0. И в чате уже начали думать, Скринти 16-9, да, вот пишет Равиль. 16-2 будет, 16-0, 16-1. Ну, я не думаю, что эта ситуация похожая вот на 16-9. Тем более Равиль сказал, что 16-9 выиграют Cold <с> Как бы они уже точно 16-9 не выиграют. А Рома еще там, я помню, какой-то счет писал, что-то 16-4, да, 16-2 или максимум 16-4. Но мне что-то подсказывает, что тут даже 16-4 это какой-то заоблачный счет. Привет, а где можно ставку поставить? Ну, на эти матчи, к сожалению, ставки не ставятся. Разумеется, это любительский Counter-Strike. Тут ставок не бывает. Потому что тут точно были бы какие-то договорники, и бэкмекеры бы постоянно теряли очень много денег. Но вы можете проголосовать просто в голосовании, которое находится в чате на YouTube. Просто чисто так. Сомчик минус куку. -ку. Легчайший минус, Сомчик 19 хп. Правда, конечно, еле дышит, но дышит, что самое главное. А вот Изироллер сотый, и бомбы у него есть. И, кстати, он вместе с этой бомбой убегает на точку Б. нефора Вот вопрос, услышал ли не фора смещающегося соперника? Но, учитывая, что Сомчик быстро вернулся на точку А, скорее всего, услышал. Хотя Кейзет по-прежнему бдительно сторожит точку Б. Так что здесь, конечно, вопросы. Ну, нефора фора... Я не знаю, пока есть не фора У команды э, DuckTales, ну а в сегодняшнем матче Еще и, и Юх Я думаю, тут вообще очень сложно будет Как-то что-то делать Все остальные плюс-минус тоже, конечно, очень хорошо играют Ну, KZ мало убивает Но он и умер всего-то как бы три раза Сомчик 9 на 6, но ну, тоже хорошо Сторожит свои позиции, который должен Сторожить, да э, Ой, я тоже в топ-30 820 задонатил, сумма небольшая, но и не маленькая так, а кто там на первом месте? Сомчик, сколько Он их там печатает. Там сегодня еще и вон Байвиза на второе место поднялся. <с zurky> Пока что я еще не обновил. Но он еще туда, да. Утки, у, -у, -у Да, да-да-да, то самое. То самое замечательное. У меня сразу включается эта музыка в голове. <с> <cry> Сомчик и Юх продолжают наказывать. Точка потеряна, правда, но мы уже столько раз видели с вами потерянные точки от утки УУ, что они просто постоянно приходят и ретейкают все точки, которые теряют. И майор Деди отдает с под юха, и это вновь ретейк, дорогие друзья. 14-0. Где проходит турнир? Максут, вы можете найти ссылочку на этот турнир в описании к видеоролику. Она, по-моему, если я не ошибаюсь, самая первая. Там написано прям русским языком. Турнир проходит тут. Переходите по ссылочке и обнаруживаете местоположение этого турнира. 14, my fucking god! Damn! Просто это кошмар какой-то. Последний раунд первой половины, потом произойдет смена. Я надеюсь очень сильно, честное слово, очень сильно надеюсь, что что-то изменится во второй половине. Потому что первую уже не изменить, даже если сделать 14-1. Юха и дикпиковый валет. Кстати, Юха и дикпиковый валет это, знаете, что-то вот из одной пьесы, кстати. Куку -ку, минус дикпиковый, 3 в 3. Мистер Скрудж это зав. Зав. Так, ну это что-то, это уже инсайт. Кстати, я один раз ставил на локальный минитурик по танкам. И это была большая ошибка. Во-первых, я плохо знаю команды. Во-вторых, поставил на команду, у которой в первом же раунде пол боя полбоя ЧЛФК был. Вообще, да. Коротко о моем везении называется. Два в два. Сомчик. Сомчик. А, все. Сбрили кукуху. Сбрили. Сделал это Юг, который пришел на выручку тиммейту. Тедди один против двоих. Какая-то боль прям. Скрудж это Сомчик. Ну да, кстати, если учитывать мой э, лист топ-донатеров, то Сомчик однозначно да, Скрудж Макдак. Ну нет, нет, Скрудж Макдак был жадный на деньги. А Сомчик благотворительностью занимается своего рода. Короче, 15-0. Я, честно сказать, даже не помню, на какую кнопку мне нужно нажать, чтобы у меня счет переключился именно 15-0. По-моему, на... Неправильно, вот так Вот, вот, 15-0 DuckTales выигрывает 15-0 То есть я, ну, Итачиучих Спасибо вам за подписку на ютубе Я 15-0 За этот турнир всего один раз нажимал Но там было 0-15, поэтому Где 0-15 у меня я знаю, а вот 15-0 не знаю Я, конечно, выиграл ставку, но когда тип стоял полбоя АФК, при этом должен был основной огневой мощью. <laughs> Блин, я, короче, как-то раз поставил, ну, на профессиональный CSGO. Э, и, короче, там просто играл какой-то чувачок, очень похожий на Гарри Поттера. Я не помню, я забыл уже его никнейм. Но он, короче, просто так своим тиммейтом катку руинил. И он не только своим тиммейтом катку заруинил, но еще и пару тысяч из моего кармана заруинил насчет э, букмекерки. Ну и, конечно же, эти расстройства постоянные, когда эти поганые нави проигрывают то, что должны выигрывать и выигрывают то, что должны проигрывать. В общем, короче, я разуверился в киберспорте. Не то, чтобы я плохо анализировал результаты. Нет, как бы у меня это всегда получалось нормально. В целом, на беттинге можно выходить в плюс. Ну, допустим, я выходил как бы спокойно в плюс. Но после вот этих досадных, когда... Знаете, какие-то просто там нави, которые на тот момент были топ-1 команда, проигрывают какой-то там топ-27 Я как бы все Я понял, что нет <laughs> Нахрен но надо Можно было бы, конечно, по приколу залить, там такой коэффициент был сумасшедший Но я что-то не рискнул Ну что, DuckTales выходит на точку Б, Тут прям сразу kz сносит голову Кукуха это делает, кстати говоря, но Unifor дает быстрый размен Боба устанавливается 4 в 4 ситуация. Хаешка полетела в кухню. Замечательная хаешка, если я правильно понял. Дигпиковый валет минус киргиз. Щука рыба минус Сомчик. Юх. По изи роллеру тоже сыграл. Куда полез юх-то? Я вот. О-о-о-о. Зарезали еще и щуку рыбу. Am I your daddy? Куда убежал? диффузов то нету. Ты так далеко не убегай. А диффузов-то нету, как я и говорил, дорогие мои друзья. Все, Это... Джиджи. 16-0, дорогие мои друзья. Don't be a loser. Buy diffuser. Чтобы не проигрывать вот такие каточки, надо покупать кусачки. Короче, это что-то с чем-то. Я надеялся, что матчи, которые будут в 8 часов вечера и в 9 часов вечера... Они будут потные, и мы офигеть, как круто посмотрим, подослаждаемся. Я дико устану, короче. И хрен там был. Что это вообще? 16-0. А предыдущий матч сколько там? 16-6. Вот это потные катки называется.